О чем поется в песне Sweet Dreams. Это очень популярная песня, есть много разных ее версий. Однако текст везде одинаковый. Песня говорится о том, что движет и мотивирует людьми. Какими бы хорошими не были мотивации людей, все или ищут кого использовать для своих целей, или же наоборот, кто-то не против стать чьим-то инструментом. Некоторые хотят использовать тебя, некоторые хотят, чтобы ты их использовал. Некоторые хотят быть грубыми, некоторые хотят, чтобы с ними были грубы. На этом все. Подписывайся, чтобы не пропустить следующие короткие ролики. Так все же...